Всем привет! Хочу показать объект, приобреталась с нами инвестиционная квартира, была полностью под ремонт, брали, как обычно, ниже рынка. Вот сейчас я вам покажу, как мы ее освежили, какой ремонт был сделан и, соответственно, расскажу, что мы от этого ожидаем. Ремонт у нас занимался Артем Борисов. Сейчас мы расскажем более подробно, что здесь было сделано. Всем привет! Что было сделано в квартире? Соответственно, были зашпабливаны частично заштукатуренные стены, кое-где не вытягивались под Загрунтовано, поклеены обои. Сделаны натяжные потолки. Повесили новые люсты, соответственно, заменили все двери. Это межкомнатные, заменена была входная дверь ремонтируем санузел и ванную воду. давайте пройдем посмотрим санузел как он красиво у нас сделан и посмотрим соответственно ванну ванне было сделано, соответственно пол мы не трогали отреставленная ванна нанесена декоративная штукатурка все это дело покрашено, также натяжной потолок, варисли зеркало, освежили шторку, вывели э -э, розетку под э -э, старую машинку, напольный пинкс. кухни с балконом. Кухня с балконом. На кухне сделано, что -то. также штукатурено аж поклевано под обоим, По боли у нас под покраску, собрали мебель, подключили, соответственно, повесили вытяжку, повесили шторы и сделали балкон. Балкон был частично штукатурим, покрашен, перейдем Да, вот еще хотел бы сказать, специально, когда делали разметку, приобретали кухню, поставили кухню, вот, нашли место для холодильника, ставится сразу холодильник, сразу было сделано под плиту, поэтому, на мой взгляд, квартира, прям заезжай, живи, покупай какую-то мебель, вставь и все здесь будет нормально. Чего добились? По рынку данная квартира, если ее продавать без ремонта, стоила бы гораздо дешевле, чем мы сейчас ее продали. Поэтому результат, на мой взгляд, будет на лицо. Соответственно, как мы ее продадим, я обязательно об этом вам расскажу. Всем пока! Всем пока! Мы хотим сказать спасибо отличным ребятам, Валерию и Николаю, за то, что э, наш клиент... Татьяна купила такую шикарную квартиру в таком хорошем месте, с таким хорошим ремонтом. И сделка прошла отлично. И -за быстро. Заруи. Быстро, да. И ипотеку хорошо сделали. Спасибо менеджерам. Банк. <связь> в общем, и удачно все. Районе, и метраж. Все просто отлично. И квартира просто замечательная. Все как вот планировалось, все так и случилось. А мы хотим благодарность выразить Елене за то, что спасибо. за ее профессионализм. И сделка у нас прошла аккуратно, быстро и на мой взгляд бесплатно. Большое спасибо. спасибо. Спасибо. Первый раз спасибо. у нас такое труда видео. Спасибо.